Добрый день! Меня зовут Самойленко Наталья, и вы снова на канале Европлант Лайф. Есть три вида растений, которые я не очень люблю. Нет, не совсем правильно сказала. Я их люблю, как любое растение, но в условиях Ленинградской области, а иногда и московской, они являются постоянным поводом для расстройства. Это форзица, дейца и вигела. Нет ни одного садовода, который бы не проходил через эти три растения. Именно эти кустарники первыми появляются в гипермаркетах весной, упакованные в яркие красочные коробки. Их покупают все, и только единицы могут похвастаться ежегодным обильным цветением форзиции, и и большими пышными кустами вигелы. На этой оптимистичной ноте можно было бы поставить точку и перейти к какому-нибудь другому растению. Со снегорной, пионом или розом. Но так как география наших зрителей уже давно вышла за пределы Ленинградской области и России вообще, то пройти мимо этих растений я не могу. Начну с форзиции. Реал европейской форзиции находится на территории Албании. Остальные виды родом из Восточной Азии. В средней полосе культивируют свисающую гибридную и цивидную форзицию. Свое название она получила в честь Уильмама Форсайта, который первым привез ее в Европу из Китая. Форсайт-ботаник, садовод и селекционер с интересной судьбой. Если рубрика «Великих садоводов» приживется на нашем канале, мы обязательно расскажем о нем. Но давайте вернемся к нашей красавице. Несколько слов о том, как форзиция ведет себя у нас в Ленинградской области. Назвать эту культуру совсем не зимующей, язык не поворачивается. Форзиция неплохо зимует, но бывают зимы, после которых она немного подмерзает. Но кустарник очень быстро восстанавливается. Более того, в Ленинградской области есть много участков, где она даже достигла трех метров. Так чем же я недовольна, спросите вы? Сначала говорите, что кустарник не любите, а потом заявляете, что кустарник не капризный и нормально зимует. Ответ очень прост. Дело в том, что форзиция не просто цветет на побегах прошлого года, а делает это еще до того, как появились листья. Только-только сошел снег, и установились первые теплые деньки, как форзиция обильно покрывается яркими желтыми цветами. Зрелище, надо вам сказать, фантастическое. Мне очень нравятся стриженые изгороди из форзиции. Или, если позволяет участок, то крупные пейзажные куртины. Однако полюбоваться цветением форзиции можно только в черте города. Или, если у вас теплый безветренный участок со своим неповторимым микроклиматом. А так? А так именно в тот момент, когда форзиция должна цвести, по закону подлости температура понижается до минус пяти, начинается холодный северный ветер или еще какая-нибудь напасть. И снова целый год ждем весеннего цветения. А на следующий год ситуация повторяется. И ладно бы, если бы листва была какая-то уж замысловатая. А то прогуливаясь летом по участку и натыкаясь на большой куст, раскинувшийся на пол участка, мы в сердцах, порываемся выкинуть его за ограду, но тут же одергаем себя. Ах, это же форзиция, она а весной так красиво должна цвести. Такая ситуация повторяется из года в год. Если бы у всех были участки по 40-50 соток, то с этим можно было бы смириться. В конце концов рано или поздно звезды сложатся таким образом, что мы сможем насладиться прекрасным цветением форзиции. Но так как участки в большинстве случаев небольшие, а хочется так много всего посадить, то форзиция оказывается в итоге за забором. К слову сказать, пестролистные сорта форзиции не то что не цветут, но и не радуют нас даже крупными размерами. Они попросту вымерзают. Однако, если вы находитесь немного южнее или ваши зимы характеризуются большим снежным покровом, то форзиция определенно заслуживает вашего внимания. И поэтому несколько слов об уходе за этой культурой. Несмотря на то, что форзиция – это теневыносливый кустарник, для полноценного цветения ей нужно не менее 6 часов солнечного света. Форзиция, почти как и любой кустарник, предпочитает влажные, воздухопроницаемые почвы. Учтите, что болотистые участки или места, где застаивается вода, она терпеть не может. Однако засухоустойчивой эту культуру тоже не назовешь. Форзицию нужно регулярно поливать, чтобы земля под ней всегда была слегка влажной. Если вы живете в регионе, где дожди редкие гости, то имеет смысл замульчировать посадки. Как бы скептически я ни относилась к органическим удобрениям, но вынуждена признать, что форзиция отзывчива на органику. Ну и самое главное, форзицию нужно регулярно стричь. Формовочную стрижку мы делаем после цветения, санитарную круглый год, а омолаживающую до или после начала вегетации. В противном случае форзиция будет выглядеть крупным, разлапистым и слегка нелепым кустарником. Если ваша климатическая зона позволяет, то обязательно посадите форзицию у себя. И весной она украсит ваш участок своим желтым чудесным цветением. На этом пока все. А в следующих выпусках мы расскажем о Виагеле и Дейце. До новых встреч! Не забывайте оставлять комментарии. Увидимся!